Так, прямой эфир уже работает, ждем народ, когда подключится. Пока с вами пообщаюсь, всем здравствуйте, как у вас настроение, как связь, Как что у вас? Всем привет-привет, подключаемся, подключаемся. Так, нас то 11, то 13 человек, то 10 человек. Давайте еще чуть-чуть подождем, когда народ соберется, и мы тогда с вами начнем занятия. Пока вы можете написать, кто был со мной на прошлом занятии. Были ли кто со мной на прошлом занятии? Или есть ли новенькие? Мы были. О, здорово, очень приятно, что вы меня смотрите. Ирина, спасибо вам большое. Ну Напишите тогда в чат, вам понравилось, Ирин, предыдущее занятие. О, и вы тоже. О, спасибо. Сколько, сколько нас народ-то-то. Так, ну, ладненько, уже вроде народ стабилизировался. Да, давайте тогда начинать занятия. Сейчас я отключу у нас немножко э, комментарии, чтобы они нам не мешали. Прекрасно, комментарии я выключил. У нас уже смотрят 17-16 человек. И давайте начнем. Э, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители. Декатлон Россия вас приветствует э, в онлайн-спортзале. Э, я транслирую на э, этот канал, на Декатлон Россия и на свой личный канал Зарядка.Инст. Всем моим зрителям, кто смотрит моего канала, тоже здравствуйте. И сегодня давайте начнем э, упражнение. Сегодня будет... Э, также продолжим упражнение с нашими лесенками. У кого лесенок нету, я вам предлагаю взять э, два ремешка и постелить их перед собой. Да? Один перед собой и второй чуть поодаль от него же. Хорошо. Но для начала упражнений, для начала занятия нам нужно с вами что? Правильно с вами нужно разогреться. Пятки вместе, носки вместе, ручки внизу. И по моей команде упражнение домик. Кто был со мной на прошлом занятии, с этим упражнением уже знаком. Для всех остальных я покажу его упражнение. Посмотрите, пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. По моей команде. По моей команде начинаем делать. По времени не останавливаемся. Дышим ровненько, спокойненько. Приготовились. Исходное положение приняли. И... Упражнение начали. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Продолжаем. Делаем. Делаем упражнение. Хорошо. Вместе со мной. Продолжаем. Раз, два, три, четыре. Согреваемся. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Отлично. Хорошо. Хух! еще немного. Закончили упражнение. Хорошо. Все. Вдох. Подышали. Наверх. Вытянулись на носочках. Вытянулись наверх. Растем. Выдох. Здорово. Вдох. Еще раз. Вытянулись на носочки. Выдох. Здорово. Руки на пояс. Ноги на ширине плеч. Разминочка. Шейка вверх-вниз. Раз. Два. Три, четыре, раз, два, три, четыре. Влево вправо. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Боковые теперь. Раз, два, три, четыре, раз, два, три. Четыре. Хорошо. Руки на плечи поставили. Плечики крутим вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Хорошо. Ручки в сторону развели. Локоточки крутим. Раз, два. 4 раз два три 4 раз два три 4 закончили в обратную сторону раз два три 4 раз два три 4 раз два три 4 хорошо руки вперед перед собой кулачочки кулаки крутим раз два три 4 раз два три 4 раз 2 три 4 в обратную сторону раз два три 4. Четыре. Раз, два, три. Закончили. Ручки в замок взяли. В замок. И теперь давайте, как на прошлом занятии, мы пускаем с вами волну. Раз, волна пошла в одну сторону. От логоточка. Вниз. Два. Красивая волна. Три. Большая. Разминаем пальцы рук. Кисти. Четыре. Хорошо. В обратную сторону. И раз. Пускаем волну. Два. Больше локоточек наверх, три. Отлично, встряхнули руки, молодцы. Следующее упражнение, посмотрите внимательно, руки вперед. Одна рука идет вниз, другая наверх, раз, и встречается вместе в исходном положении. Еще раз, медленно показываю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Давайте вместе со мной. И медленно приготовились. Исходное положение приняли. Ноги на ширине плеч, устойчивые наши ноги. Руки перед собой. И правая наверх, левая вниз. Раз, два, три. Стоп. Посмотрели, все ли у нас правильно, все ли хорошо. Дальше. Правая рука, которая наверху, продолжает движение назад. Левая рука, которая у нас внизу находится, продолжает движение назад. Раз, два, три. 4. Здорово. Теперь давайте встряхнем руки. Отдохнем немножечко. Дадим отдохнуть рукам. Теперь левая рука наверх. Исходное положение приняли. Левая наверх, правая вниз. Раз, два, три, четыре. Стоп. Посмотрели все ли у нас верно. Левая рука продолжает движение назад. Правая рука, которая внизу, тоже назад продолжает движение. Раз, два, три, четыре. И раз, два, четыре три 4 раз два три четыре хорошо встряхнули и теперь на 8 счетов без остановочки не останавливаем руки руки исходное положение приняли и правая наверх левая вниз и раз два три 4 5 шесть семь восемь раз два три четыре, пять, шесть семь восемь теперь наоборот левая наверх правая вниз и раз два Три, четыре, раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три. Закончили. Хорошо. Руки на пояс, наклончик вперед, назад, вправо, влево. Наклончик вперед. Я напоминаю, когда мы делаем наклончик, спинку я выпрямляю до конца. Да, полностью прямая спина. Наклон вниз. Раз. Назад, наклончик, 2, потихонечку. В стороны вправо. Три. И четыре не спеша потянуть наши мышцы, потянуть наши ножки, спинки вниз, вперед наклон. раз, хорошо, два, дышим спокойно, три, в сторону, и четыре, отлично, и раз, еще раз давайте делаем, два, три, четыре, отлично, Плечки на месте крутим. Тазобедренный сустав. Наш таз, наши ножки. Плечи на месте. В одну сторону. Раз. Два. Три. Четыре. В обратную сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо закончили. Встряхнули наши ножки. Приготавливаем их к работе. Руки положили на коленочки. Коленочки внутрь крутим. Раз, два, три. Четыре в обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Отлично. Правую ногу на носок ставь. Поставили. На носочки крутим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Другую ножку поставили. И крутим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо, встряхнули ноги. Отлично. Так, я вам даю сейчас время э, подготовиться. Ну, нам нужно выстрелить перед собой лесенку. У кого нет лесенки, бегом в шкаф и хватаем ремни. Стелим один ремень перед собой. Раз. И второй чуть-чуть поодаль от него. Два перед собой. Хорошо, уважаемые родители, помогайте нашим, э, уважаемым спортсменам. Вот. Я надеюсь, вы все уже приготовили. Давайте вспомним, что было на прошлой тренировке. Для э, тех, кто был у меня на прошлой тренировке, это закрепление материала. Для тех, кто у меня первый раз меня смотрит, это э, новое изучение э, всех упражнений. Так, забегание. Забегание. Начинаем с левой ноги. Левая нога забегает внутрь окошка. Правая за ней 2. Выбегаем теперь левой ногой 3. Правой ногой четыре. И у нас получается такие забегания-выбегания. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Обратите внимание, левая сейчас нога ведущая. Приготовились. Исходное положение приняли. Руки перед собой. Начинаем забегание. Упражнение. И по времени сейчас секундомер включим. И с вами начнем. Приготовились. И начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, 3, 4, раз два три четыре раз два три 4. Ускоряемся. Ускоряемся, ускоряемся. Еще быстрее. Еще быстрее. Ногами работаем, работаем, работаем. раз раз быстрее быстрее Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, ногами быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Перескакиваем, перескакиваем. раз раз раз раз вот быстро быстро 5, 7, быстро, быстро, быстро, быстро замедляемся Хорошо, восстановили дыхание, закончили. Ух, сделали вдох, Высоко руки подняли на носочки, выпрямились, выдох, еще раз вдох, носиком выдох, сейчас будет сначала потянуться выдох, отлично, молодцы, но ну, теперь мы бегали вперед левой ногой, теперь будем бегать вперед правой ногой, правая ведущая, напоминаю упражнение, правая вперед, левая за ней, правая назад, левая за ней. Ведущая теперь у нас правая ножка. И смотрите: раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Приготовились. Секундомер, я включаю. Исходное положение. Приняли. И начали. Правая, левая, правая, левая. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, раз, два, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Ускоряемся. Чуть-чуть побыстрее. Ноги работают, ноги работают Раз, раз, раз Стараемся смотреть вперед Стараемся не смотреть на ноги Если у нас не получается не смотреть на ноги То ничего страшного Все, с опытом придет Закончили, замедляемся Закончили упражнение Встряхнули наши ножки Вдох высоко На носочки встали Выдох Молодцы. Сейчас немножко отдохнем от нашей лесенки, от наших ремней, от нашей от наших беготни. Посмотрите следующее упражнение. Левая нога стоит на месте, правая делает крестик. Сделал крестик. Что же делают наши руки? Также правая рука наверху делает крестик, левая внизу. Вот такое у меня смешное положение получается. И я прыжком меняю свои ноги и меняю свои руки. Посмотрите на меня. И раз... Поменял. Теперь у меня левая наверху и левая нога впереди. Я прыжочком делаю. Раз! Прыжочек. Все, теперь у меня правая нога, рука впереди и правая нога тоже впереди. Крести. Приготовились. Исходное положение приняли. Значит, давайте начнем. Левая нога стоит, правая вперед крест. Правая рука впереди наверх, левая под нее. И прыжочек делаем. Меняем руки, меняем ноги. И раз, местами поменяли, и еще раз, и два поменяли, еще раз, и три, четыре, отлично, пять, хорошо, шесть, семь, хорошо, восемь, девять, еще десять. Хорошо, встряхнули руки, встряхнули ноги. Комментарии хоть отключены, но я вижу, как сердечки ко мне летят через экран, поэтому... Кому упражнение не нравится, у кого хорошее настроение, нажимайте на эти э, сердечки, отправляйте мне, и тогда буду знать, что нравится вам заниматься со мной или нет. Хорошо, следующее упражнение. Теперь мы будем... О, сердечки полетели, спасибо вам, друзья. Э, теперь следующее упражнение. Э, посмотрите на меня сперва. Я захожу вперед, в мое окошко, левой ногой поворачиваюсь. Раз. Правая нога перескакивает. За спину. На другую сторону берега. 3. Опа. И вот у меня получается вот такое движение. Дальше мне нужно вернуться на свое место. Правая нога у меня перескакивает на ту сторону берега. Раз. И я выставляю левую ножку два назад. То же самое я делаю с правой ноги. Поворачиваюсь правым плечом. Правой ногой встаю в мой островок. Раз. Повернулся. Теперь я боком к вам стою Теперь мне нужно левую ногу перенести на ту сторону берега, но через спину 2. Вот у меня получилась уже левая нога. Э, у меня на этой стороне остр, э, острова да, берега стоит. И мне нужно теперь вернуться назад 3, 4. Ой, лесенка у меня уже полетела вся. Но ничего, сейчас поправим все, чтобы у нас все четко было, красивенько. И давайте, смотрите, э, я вас немножко познакомлю с этим упражнением под мой счет левая нога становится в серединку, в мое окошечко в ваше окошечко, между ремнями раз, Встань. вместе со мной теперь правую ногу за спиной заносим ее на ту сторону берега три, довернулся спинки ровно, ножки на ширине плеч мне нужно вернуться обратно дальше что я делаю дальше я возвращаю через спину через спину я возвращаю свою ножку шесть, правую и левую выношу 7. Теперь давайте попробуем с правой ноги. Правая нога идет вперед. Раз, вернулся. Теперь через спину левую ногу на ту сторону берегу 2. Получилось у меня. Отлично. У вас получается? Я надеюсь, что у вас получается. Вы все молодцы. И теперь приготовились. Нужно вернуться обратно. И раз, вернулся обратно. И два. Терия к вам лицом. Упражнение выполняется вот с таким темпом. Посмотрите. И раз, два. И 3, 4. И раз-два. три 4. Давайте вместе со мной. Чуть-чуть побыстрее. С левой ножки. Раз-два. Развернулись. Теперь обратно. Три-четыре. Видите, как я поворачиваюсь? То есть над своей лесенкой, над своими э, ремнями я поворачиваюсь спиной. Но как только мне нужно вернуться в исходное положение, обратно этот берег, я поворачиваюсь лицом. Еще раз с правой ноги. И раз, спина. И, ой, не туда. Ой, сам запутался, ничего себе. И назад. Три-четыре. видите насколько сложное упражнение, даже для меня. Вот, но вы не справляетесь там. Ой, к сожалению, я вас не могу посмотреть. О, все, приготовились. Чуть-чуть побыстрее. И правая нога. Правая нога. Раз, два. 3-4. Вернул. Левая. Раз, два. Вернул. Три-четыре. Отлично. Раз, два. три 4 Меняем ноги. Раз, два. три 4 Отлично. Встряхнули. Встряхнули ноги. Сейчас будет намного сложнее. Намного сложнее и намного интереснее. Сейчас я вам предлагаю с этим упражнением, мы с Вами познакомились, предлагаю вам что сделать? Руки перед собой, ножки на ширине плеч. Я вам предлагаю сейчас сначала посмотреть упражнение. Покрутиться как юла В одну сторону раз, покрутился. В другую сторону два. И тут же приступаю к упражнению. И еще раз. В одну сторону не спеша раз, покрутился. В другую сторону два. И приступаю к упражнению. Оп. Давайте медленно со мной. Приготовились. Руки перед собой. Начинаем крутиться в одну сторону, не спеша. Главное делать один оборот. И медленно вместе со мной начали. Раз. В другую сторону. Два. И сразу правая нога. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Теперь в обратную сторону начинаем крутиться. В одну сторону покрутились. В другую сторону покрутились. И левая нога. Раз, два, три, четыре. Отлично. Давайте еще пару раз сделаем для закрепления. И приготовились. В одну сторону крутимся. Раз. Медленно. Два. Медленно в одну сторону. И нога пошла. Раз, два. Ой-ой-ой, куда я повертился? Три, четыре. Видите, как мне завертелось. Все. Но ну, давайте, чтобы у нас не было недоразумений, не было никаких э, неудач, мы попробуем еще раз. С вами выполнить в одну сторону раз, в другую сторону два. И пошли. Раз, два, три, четыре. Отлично. Ух, встряхнулись ноги, встряхнули руки. Делаем вдох, раз. Наверх потянулись. Хорошо, выдох. Отлично, вдох. Наверх. Отлично, выдох. Здорово. Молодцы. Стряхнули ноги, стряхнули руки, отдохнули немножко. Отдохнули. Сейчас я вам... Следующее упражнение. Отдохнем мы с вами от лесенок и будем сейчас стоять на одной ноге. Руки поставим перед собой. Начинаю переносить вес тела на левую ногу. Перенес полностью вес тела на левую ногу. Начинаю поднимать правую ножку в сторону. Опа! Я стою на одной ножке. Хорошо, стоим, удерживаемся. Три назад, выставляем ножку обратно, четыре. Медленно, главное медленно. Кого не получается, можно подержаться за э, стулья, кресло или за стены. Э, все у вас получится. Но главное не торопиться. Качество упражнения превыше всего. На правую ножку раз, переношу вес тела, руки перед собой. Ногу левую поднимаю в сторону. Вот я стою на одной ноге. Максимально высоко, насколько можете Хорошо. В обратную сторону ножку. Четыре. Встаю. Отлично. Теперь следующее. Сейчас, я думаю, будет намного сложнее. Переношу вес тела вместе со мной. Ножку поднимаю и коленочка вперед выношу. Коленочка вперед. Носочек оттягиваю. Три. И вниз. Четыре. Медленно. Отлично. Главное делать медленно. Как раз мы закачиваем с вами мышцы своих ног. Да? Держим их. Удерживаем. И... Равновесие. Выдерживаем на правой ножке. Раз. Вперед выставляю ножку. Носочек тяну, коленочку вперед. Два. Вниз. Три. Четыре. Отлично. Познакомились с первым движением, познакомились со вторым движением. Теперь начинаю делать вот такие упражнения. Сначала посмотрите, потом будете делать со мной. Переношу вес тело на левую ногу. Поднимаю ножку. Выставляю ее в сторону. Раз. Не опуская ноги, не опуская ноги, переношу ее вперед, два. И опускаю ее перед собой, три. Так же я делаю с другой ногой. Я ногу правую переношу вес, левую поднимаю в сторону, раз. Дальше я переношу, два носочек оттянут, три, четыре. Отлично, давайте вместе со мной. Начинаем с правой ноги. Левая опорная. На левую ногу переносим вес тела. Раз. Приподнимаем свою ножку. Поймали равновесие. Ловим равновесие. Два. Поднимаем ногу в сторону. В сторону ногу поднимаем. Отлично. Три. Переносим ногу вперед. Не ставим. Переносим вперед. Коленочка острая. Носочек оттянут. Хорошо. И вниз. Четыре. Отлично. Теперь в другую сторону. На правую ногу вес свой переносли. Перенесли. прям чтобы крепко стояли. Поднимаем свою ногу левую, ведем ее в сторону, раз, на одной ноге, ведем обратно, не ставя, на пол, вперед, коленочка, вперед, три, стоим и вниз, четыре. Хорошо встряхнули ноги, встряхнули руки. А, значит, я вот что придумал, уважаемые спортсмены, уважаемые зрители. А, если вы хотите увидеть свои упражнения, которые вы можете придумать э, дома на следующем э, моем занятии, отправляйте э, видео-сообщение или э, текстовое сообщение с описанием вашего упражнения, именно с э, использованием лесенок именно с использованием ваших ремней. Э, и мы тогда на следующем занятии с вами именно это упражнение и выполним. Э, подписывайтесь на... Э, на... Мой инстаграм-канал зарядка.инст и отсылайте в директ ваши любимые упражнения. И мы вместе с вами их выполним в прямом эфире. Хорошо. Время пока подходит к концу. Я на прошлом занятии вам давал вот такое упражнение. Повторяю для вас еще раз. Ручки перед собой. На одной руке большой палец, на другой руке мизинец. Прячу их и меняю, прячу их и меняю. И давайте чуть побыстрее. Раз, два, три, четыре. Сейчас включу комментарии, посмотрю, э, хочу спросить у людей, получается ли у вас или нет. Включаю комментарии. Пока мы с вами выполняем это упражнение, напишите, у кого получается, у кого нет. Продолжаем делать. Вам спасибо тоже. У кого получается упражнение? Очень интересное упражнение. Молодцы, встряхнули руки. Нет, не получается. А ничего получится, главное не торопиться. Отлично. Вот, у кого-то получается. Получается, а у вас или э, у вашего спортсмена юного? пять лет ребенку ничего. У меня на занятиях тоже э, и такие ребятишки в зале занимаются. Я им даю вот эти вот упражнения, у них прекрасно получается. Так, хорошо, э, давайте э, последнее сообщение. Понравились ли вам тренировка? И я напоминаю, вы можете отправлять в директ сообщением ваши любимые упражнения. Я выберу из всех ваших упражнений самые лучшие, и мы вместе с вами их проделаем в прямом эфире на следующем занятии. Следующее занятие у нас будет во вторник в это же время, и также не забывайте смотреть меня, не забывайте смотреть других наших специалистов, наших спортсменов, которые стараются для вас, и все у вас будет хорошо. Я смотрю вместе с другими, прямой эфир других специалистов, других спортсменов, мне очень нравятся все отличные специалисты, поэтому подписывайтесь не только на меня, но и на моих коллег на Декотлан онлайн спортзале. Всем спасибо. Спасибо, что были со мной. Вам здоровья, удачи и заряжайтесь только положительными эмоциями. До свидания.